Понадобится электретный микрофон, способный достаточно хорошо записывать низкие частоты, недорогой стетоскоп, устройство для записи, удобнее использовать диктофон и наушники. Можно также использовать в качестве контактного микрофона пьезокерамическую пищалку или пьезокерамический датчик из старого пожарного ионизационного извещателя. Я попробовал оба способа и получил лучшие результаты для конденсаторного микрофона в сочетании со стетоскопом. Контактный микрофон звучал несколько хуже. Присоединим микрофон головки стетоскопа с помощью короткого отрезка гибкой трубки. Для записи будем использовать воронку статоскопа. Мембрану тоже можно использовать для этой цели. В обычном стетоскопе мембраны используются для улавливания аускультативных звуков средних и высоких частот и фильтрации звуков низких частот. Плата за такую фильтрацию – уменьшение амплитуды звука. Однако в нашем случае мы будем использовать программу для фильтрации в разных частотных диапазонах и удаления ненужных высокочастотных составляющих. Теперь немного теории. Звуки сердца возникают в результате его работы и в основном при закрытии клапанов и при движении крови через них. Процесс выслушивания физиологических звуков называется аускультацией. При прослушивании сердца здорового взрослого человека отчетливо слышны два тона, первый С1 и второй С2. Первый тон слышен при закрытии предсердно-желудочковых клапанов метрального и трехстворчатого во время сокращения сердца. Тон S2 слышен при закрытии полулумных клапанов, аорты и легочного ствола. У больных пациентов могут быть слышны и другие звуки. Чтобы лучше услышать тонны сердца, стетоскоп прижимается к груди в местах, обозначенных точками М, проводятся шумы с метрального клапана, Т проводятся шумы с трехстворчатого клапана, А проводятся шумы клапана аорты, П проводятся шумы клапана легочного ствола или пульмонального клапана, и е точка Боткина Эрба в ней хорошо слышен тон с 2 Теперь подключим микрофон с головкой стетоскопа и наушники к диктофону, а можно и к компьютеру или мобильному телефону. Наш электронный стетоскоп готов для записи звука сердца. Затем можно будет просмотреть график зависимости их амплитуды от времени и спектрограмму. Спектрограмма — это зависимость изменения частотного спектра звукового сигнала от времени. На горизонтальной оси представлено время, на вертикальной — частота, а третье измерение — амплитуда, показывается в форме цвета каждой точки изображения. Для записи, воспроизведения и просмотра графиков мы воспользуемся бесплатным приложением Think Labs Phonocardiography Powered by Audacity, которое можно скачать на сайте thinklabs.com. В этом видеосюжете мы попытались показать, что можно записать, а потом прослушать и даже просмотреть звуки собственного сердца с помощью стетоскопа и микрофона. Спасибо за внимание, если вам понравилось это видео. Смотрите другие видеосюжеты канала Chancellor's и не забудьте подписаться на наш канал.